Тиски станочные, составные, тип 3446FV, предназначены для закрепления очень длинных или габаритных заготовок и позволяют использовать полный размер стола. Тиски имеют три модели, шириной губок 75, 100 и 125 мм. Губки съемные, закалены и отшлифованы. На передней поверхности имеется рифление для надежной фиксации заготовок. По сути, тиски состоят из двух одинаковых частей. В плоскости основания каждой части тисков имеется продольный паз и места для крепления установочных шпонок. Во время зажима движение губок идет вперед и вниз. Это создает дополнительную силу прижима заготовки к столу и не позволяет ее выдавливать, что позволяет надежно зажимать детали с большой силой. Тиски быстро перенастраиваются на любой допустимый размер. Заготовка располагается непосредственно на столе станка. Для равномерного зажима заготовки затяжку нужно производить поочередно, покручивая винт на каждой губке. Тиски можно набирать и устанавливать в любых возможных вариациях для обработки длинных и крупных деталей.